Слава нашему Богу! Господь наш великий дает возможность. Время идет. И вот я всегда вот неделя проходит, и я вот неделю не вижу. Бывает, некоторые люди я скучаю. У меня кажется, что я долго не видел людей. Так что Господь дает нам возможность, и мы должны благодарить Бога что мы имеем эту возможность пред нашим Господом. И чудное Господь ведет сегодня. И стихотворение чудесное, как испытание проходить нам, чтобы мы были довольны, где мы находимся, чтобы мы были довольны всем, что у нас есть. А то мы часто в жизни говорим, вот лучше бы там, то если бы там, знаете, это чудесно то Господь хочет от нас, чтобы мы благодарили всегда Бога и оставались благодарными. Потому что время последнее мы живем, друзья. Я сидел, суждал, <coughs> хороший псалом пропели «Генесаревское Генеси... озеро», там отражение Христа, и чтобы образ Христа был в нас, тоже так отражался в нашей жизни. И я вам скажу, что я даже вот молился, мне эта тема и шла отражение Иисуса, но Господь часто, бывает, меняет. И я когда проснулся, мне Господь дал другую тему. Мне Бог дал, направил меня Матфея, 25 глава, нам всем известно. Это место, Матфея, 25 глава, там, где Христос проводил притчу о десяти делах, потому что мы сейчас живем в такое время, последнее, Господь грядет, и мне Господь говорит, ты это ты должен сказать сегодня, и я так сидел, и у меня нема выбора против Бога идти, и я должен это делать, то, что Господь хочет. Я прочитаю слово Господня, говорю такие слова, Матфея 25 глава. Мы прочитаем, что тут говорит, хочет сказать нам Господь. Тогда подобно царство, тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые взявшие светильники свои вышли на встречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло, а мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудов своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полноши раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда устали все девы,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 человеческий. Друзья, меня очень затронуло это, когда вот последний стих говорит все, «Не, не, не, не знаете, когда придет Сын Человеческий. И это так и есть. Мы не знаем, когда придет Иисус Христос за Своей Церковью Возлюбленной. Но мы живем, время мы видим, время последнее, которое сейчас происходит. Христос говорил, будут войны, будет смятение, будет кровопролитие. Бог Христос в Библии об этом говорил, то, что сейчас происходит. Кто знал, что будет, что произойдет, если взять люди, ложились спать в феврале 23-го, все ложились спокойно, молились, молились за охрану и ложились спать. И на утро у них происходит, они не могут вставать. Может, некоторые не встали. А кто, может, и, и бежал? Друзья, это очень важно нам знать, что в какое время мы живем. И мы живем здесь, в Америке. Нам хорошо, вроде кажется. Но мы живем в такое время, что мы должны ждать Христа. Вот, может, сейчас придет Христос. И многие, Он может отозвать пораньше. Люди уходят из земли. И Бог напоминает и говорит, Царство, тогда подобно будет Царство Небесное, десяти девам. И тут Христос нам приводит пример, как будет взятие церкви. И тут Христос приводит нам пример, как Он придет за церковью своей, друзья. И Он привел пример, десять дев взял, пять было мудрых и пять неразумных. Он делит пополам. И что происходит? В чем разница мудрых дел и в чем разница не мудрых дел? Мы все можем сказать, что я мудрый человек, я запасаюсь. Я имею запасы большие на кто знает, что произойдет. Но мы в земном это хорошо. А что мы делаем в духовном? И тут Христос, приводя пример об духовных вещах, что говорит, были пять мудрых, которые взяли, и видите, когда вот, смотрите, все написано, подобно десяти, которые, взявшие светильники, вышли на встречу жениху. И пять было мудрых, и пять неразумных. И что делает? Они все взяли светильники с собой, но мудрые взяли с собой запас. Потому что мы не знаем, когда придет жених. И в этот момент говорит слово Божие, что жених замедлил. Вот жених идет, но он замедлил. Время прошло, время идет. И никто не знает. И написано дальше, говорит, и они все уснули опять. И они уснули сном, мы не знаем каким. И тут воздается крик, вот жених идет, вставайте навстречу. И все проснулись и поправили свои светильники и идут навстречу жениху. И эти не мудрые, которые не было у них запас, они говорят мудрым, дайте нам вашего масла, потому что наши светильники гаснут. А мудрый отвечает, как? Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. А вдруг мы вам дадим, поделимся с тобой по дружбе, а у нас потухнут светильники. А вдруг опять жених замедлится. И что интересно, может, вы идите лучше купите себе. И они пошли покупать. И когда они пошли, прошел жених и готовые вошли, друзья. Как хотелось бы, чтобы нам, мне первому, и вам всем, чтобы мы были из мудрых дев, друзья. Чтобы мы запасались сейчас то время, нам запасаться того еле и помазания Господня, нам запасаться той благодати Божьей, друзья. Я вот смотрю, я разговариваю, взять на Украине там с многими. Многие были не готовы к этой войне. Они не, были, не имели этого запаса, и они начинают кого-то винить, потому что у них не был запас. Я помню, когда я говорил с братом, он говорит, брат, что-то произойдет, Бог меня открыл, я в церкви это сказал, и мы церковью молимся, чтобы Бог сохранил каждого. Друзья, кто имеет общение с Господом, с Духом Святым, то Дух Святой наполняет и говорит тебе, что ты будь готов к этому времени, потому что время придет неладное. И ты уже знаешь, что вот придет это время, и я буду готов. Но ты не можешь сказать тому, что тебя посчитают, и как то ты. Что ты говоришь? Но Господь хочет, чтобы мы были мудрыми, запасались с маслом. И если мы прочитаем Слово Господне, где идет разделение, мы прочитаем Лука, 12 глава и 35 стих, там, где Христос нам тоже предупреждает многому о чему. Это говорит о тех мудрых девах. Это Лука, 12 глава. И из 35 -го стиха. Говорят такие слова, опять Христос проводит эту притчу. «Да будут чересла ваши припоясаны и светильники горящие». Христос говорит в ожидании пришествия Божия и говорит «Да будут чересла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего сбрака. дабы, когда придет и постучится в тот час, отворить ему блаженное рабытие, которые Господин Причащий найдет бодрствующим. Истинно говорю вам, Он припаявшихся и посадит их, и, подходя, станет служить им. Как важно в нашей жизни быть готовым встречи нашего Господа. И говорит, да будут чрестла ваши припоясаны, чтобы мы не были распоясанными, друзья, но чтобы мы были чрестла припоясанные и написано, и светильники горящие. Это Бог хочет от нас. И говорит, и вы будете подобны людям, ожидающим Господина вашего. Вы понимаете, это Христос и в 38 стих говорит так, и если придет во вторую стражу и третью стражу придет, и найдет их так, то блажены те рабы. Это первую стражу, вторую и третью стражу. Когда Христос придет, и мы, Он должен найти нас бодрствующим. И Бог хочет, чтобы мы бодрствовали в это последнее время. Нам нужно особенно бодрствовать, оставаться христианами. Дорогие друзья, самое важное, чтобы быть христианами в этом, сейчас в это последнее время лукавое. Многие считаются христианами, но когда с ними говоришь, мне больно, мне скорбно. Да поможет нам Бог и оставаться, и быть. И дальше я прочитаю, еще говорю, такое место. Первая Петра. И первый стих, и первая глава, 13 стих, говорят такие слова. То же самое к этому. Петр пишет, поэтому возлюбленные, припаяшись через ума вашего, бодрствуя, совершенно уповаясь и наподавая вам благодать в явлении Иисуса Христа. Оно, оно нас ведет к тому, что нам нужно постоянно быть бодрствующим, где бы ты ни был. Бодрствуй устами, бодрствуй мыслями твоими. Бодрствую, куда ты идешь по интернету, друзья? И вот говорит, поэтому возлюбленный Павел... Петр пишет, умоляет, и пишет, возлюбленные мои, предбоявшись через славу вашего бодрства, совершенно уповая на подаваем вам благодать в явлении Иисуса Христа. Это в нашей жизни, христианин, это важность. И 14 стих говорю так, как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшим неведении вашим. Как послушные дети, не делайте то, что вы делали раньше, не зная Бога. Как послушные, не сообразуйтесь прежними похотями. То, что ты прежним делал до познания Бога, не делай больше. Вот это как бы Петр пишет, говорит, как послужили, не сообразуйтесь с противопохотями, бывших в неведении вашем. Потому что мы делали то в неведении, но теперь мы как познали Господа, мы должны припаяться наши наших тресла полностью и быть послушными нашему Богу, чтобы наши светильники были горячие, когда наши святильники горячие. Тогда мы можем спокойно сказать, нам ничего не грозит, мы можем стоять твердо, пусть будет что хочет возле нас, но мы знаем, в кого мы уверовали. Это важно всему. И еще одно место я прочитаю, говорит 2 Коринфянам, это будет 11 глава и 2 стиха и 3 Павел пишет интересно дальше. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей присел Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты Христа наполнение, друзья, иде Христос, и Павел пишет, я ревную, можно сказать, я завидую вам, я вручил, я ревности Божией, потому что я обручил вас, я вас вручил, я вас обручил, единому Монжу, чтобы представить Христу чистую девою. Церковь невеста Христа. И Павел пишет, «Я ревную о вас, я обручил вас единому мужу, я обручил вас к Христу». И говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей пристил Еву, так и ваши умы не повредились уклониться от просто простоты Христовой». Важно христианство иметь простоту Божью. Когда мы имеем простоту Божию, тогда Господь с нами. Мы спокойно можем идти, мы спокойно можем подсказать Иисус, я хочу, помоги мне. И этот Бог, Он совершает свою работу. Он делает ту работу, друзья, но Христос хочет, чтобы мы не совратились. И говорит, но ну, Павел, я вот как змей, хит, и змей хитростью обостил Еву, и чтобы не повредил наши умы в наше время. В наше время сейчас очень легко уйти от процветы Христовой. Очень легко, раз и все. Друзья, но Господь хочет чтобы мы были наполнены той благодати Божией. Мы должны быть наполнены той славой Господней, которую хочет Господь сказать нам. Чтобы мы совершалось то служение, которое Бог ведет нас. И о ревности, если взять, мы прочитаем исход. 20 глава. И возьмем с третьего стиха. Да, исход 23.5. 20 глава, третий стих и там.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 «Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отца до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Друзья, Бог, Он, Бог ревнитель. Мне, когда Он сказал Израилю, я Бог ревнитель, не делай себе ничего. Этот Бог ревнитель, Он сейчас, Он здесь, среди нас. И Он говорит... Стой твердо, в уповании в моем. Не, не колебайся ни вправо, ни влево. Ибо я Бог ревнитель, я ревную за тебя. Я ревную за тебя ревностью великой, И я не отдам тебе никому, потому что ты мой. Друзья, важность нашего, мы дети Божьи, и Бог говорит, я ревнитель. Но ты не уклоняйся. Потому что, чтобы дьявол не прошел хитростью, и он тебя не соблазнил никуда, чтобы он тебя никуда не увел. И Бог хочет, чтобы мы оставались такими. Чтобы мы служили нашему Богу правильно. Чтобы мы шли за Ним. И я прочитаю еще место, говорит такие, слова. Уже Матфея. И седьмая глава. И два четвертый стих. и до двадцать девятого. Говорит такие слова. Христос проводил тоже здесь притчу, если мы помним, строение, и говорит так, «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, разлились реки и подули ветры, и устремились на дом тот, и он упал, потому что основ был. И он, упал, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, вот уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлился реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, но он упал, и было падение его великая. великое». Друзья, построение дома, на чем мы строим? Если наше основание – этот Бог ревнитель, если мы запасаем святого масла, и мы относим число мудрых дел, то наше строение, оно стоит на камне Иисусе Христе. Друзья, а если мы проводим свою жизнь беспечно, а если проводим мы жизнь свою просто так, ну я пошел, отметился, все нормально, то меня сегодня я не, не могу и что? Друзья, наше строение, придут ветры гонения. И наше строение будет упасть. Это придется тот ответ Божий, и он поставит, и как-то мы строим. И Господь хочет, чтобы мы правильно ишли за нашим Господом, чтобы наше строение было правильно. Когда наше строение в Господе правильно, когда мы имеем этот запас масла, чтобы не было среди нас. Мы будем стоять. Мы будем стоять. Потому что мы в Господе. И этот Бог ревнитель. Он с нами. Он ревнует за нас. И я прочитаю еще место. Лука говорит 12 глава и 20 стих, и 21. Мы знаем эту притчу, я чуть вот это, где Христос проводил притчу о безрассудном богаче. Помните, когда у него были житницы большие, был хороший урожай, он сказал, я сделаю житницы большие и скажу, ешь, пей. И тут Христос приводит, это идет уже в тем тем девам, которые неразумные, и говорят так. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает себе сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Это уподавлятся те девы неразумные, которые они все начинают здесь, но Христос, как мудрые девы, они запасались. Они себе заготавливали туда. Они все делали для того, чтобы там, чтобы Богу угодить. И они имели этот запас. А есть девы, которые я вот прочитал, которые, они все, ешь, пей, душа, веселись. А Бог говорит, безумный, в эту ночь я заберу душу. Кому это все останется? Вот самое главное в нашей жизни, друзья, как хочешь, чтобы мы были теми девами, которые имеют запас, молиться Духом Святым, благодатью, исполняться благодатью Божией, чтобы эта благодать Божия была. Потому что я вот смотрю в это время последнее, и я так рассуждал, почему Господь, ну вот, в данный момент, что сейчас происходит, люди делятся. Люди делятся. И стоишь и думаешь, Господи, и сейчас видишь, где мудрые девы, а где неразумные девы. Церква делится, друзья. Мне больно плакать, хочется кричать, что вы делаете. Что происходит на Украине, сейчас вот это все происходит. И я бы хотел, чтобы мы оказались мудрыми. И я к этому веду, чтобы мы оказались мудрыми, друзья. Потому что у нас этот запас масла есть. У нас есть же та благодать Божья. И мы должны молиться за все, чтобы Господь все устроил. И я прочитаю еще место. Первое, Фессалоникийцам. Это я, да. Первым феслоникийцам, я прочитаю 4 глава и 16 стиха, ожидая тех, кто исполнял. Потом... Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на, на облаках, в встретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Друзья, это нас ободряет тому, если мы, мы не даром, не даром мы молились, не даром мы собирались, не даром мы служили Богу. И когда это все, это произойдет. И когда Архангел, Он воступит трубою, и тогда мы знаем, что нас ожидает. Знаем, знаем что мы, мы не даром, мы идем туда, где сам художник и строитель Господь. Потому что когда ты в Боге, тебе не страшна смерть, когда ты в Иисусе Христе, Тебе это все. Да, я понимаю, нам жить надо. Я не говорю, что нам сесть и ждать Бога. Нет. Нам нужно и трудиться, нам нужно все. Но нам нужно прилагать и старания духовному. Нам нужно прилагать старания, чтобы мы обогащались в Боге. И Господь хочет, чтобы мы. И тогда последний день. Потому что сам Господь пригласил, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Друзья, Он сойдет с неба, и тогда мы увидим нашего Иисуса Христа. Мы блажены с вами, друзья, мы блажены с вами. Мы блажены даже ученикам учеников Иисуса. Почему? Я скажу. Они видели Христа, они ходили с Ним. Но мы не видели, но мы знаем, мы Его познали, нашего Господа. И вот это вот блаженство заключается в этом. Вера. Мы верим в Бога. Мы верим этому Богу, которого мы не видели, но мы верим Ему. И мы знаем, что Он наш Спаситель. Это не просто слова. Это дело Божье. И я еще одно прочитаю, место заключения слова Божьего говорит, тоже 1 Философт, это 5 глава. И тут 6 -го стиха, говорит такие слова. «Ибо все мы сыны света и, и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». Видите, как, какое ободрение? Это с 5 стиха я прочь. Ибо мы, 5 глава, 5 стих, ибо все мы, сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и не тьмы. Почему? Почему я читаю это, друзья? Потому что мы, мы очищаем, мы идем к тому, там, где 5 пять дев, которые были мудрые. Мы имеем, мы имеем запас этого масла. И когда у вас трубит труба Господня, вот жених идет. Мы правим эти светильники и выйдем на встречу жениху. Друзья, это главное в нашей жизни. И 6 стих говорит так, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Не будем спать, не будем мы дремать, а мы будем уповать на нашего Бога. И когда Господь говорит, видите, говорит, итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. И если мы будем делать, ибо спящие спят ночью, и упывающие упываются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшим броню веры, и любви, и ждем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но на получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Друзья, мы определены для спасения, и Бог нас подтверждает через апостола Павла. Первого филосоникинцам, пятая глава, и туда девятый стих говорит такие слова. Потому что оставляем я этот стих нам на память. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя, друзья! Это наше упование. Пусть этот стих нам звучит. Мы не дня света, мы не люди мы, но мы люди света. И Господь хочет, чтобы мы светили всем окружающим, чтобы в наших глазах был Иисус Христос, чтобы в нашей жизни, чтобы люди увидели и сказали, «Ты верующий!» А ты сказал, «Да, я верю в Иисуса Христа!» Друзья, важность нашего христианства – и Бог хочет, чтобы мы имели отражение Христа. Как мы пели этот салон, Денисаревское озеро. Ты отражала Иисуса. И как хочется, чтобы Иисус отражался в нашей жизни. Как хочется, чтобы Иисус был отражением в нашей жизни, друзья. Да поможет нам Господь, чтобы этот стих... У нас был твердым основанием, что мы должны и удачи может быть получением спасения через Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Бог оставаться Ему верным до конца и идти за Ним вслед, вслед. Что бы ни случалось, не бойтесь, мы Господни, мы дети Божьи. Пусть все, что хочет, говорит, но мы дети Божьи. И нас ничего не коснется. Потому что Иисус поборает за нас. И Иисус, Он с нами. И Он наш Искупитель. Но мы наша цель, наша, мы должны что-то сделать для Иисуса. Сказать, Иисус, а я свое время, будет у меня свободен. Я отдаю тебе. И мы идем взаимно, друзья, взаимно с Богом. И мы идем с Ним в ногу, да благослови Господь, и поможет нам быть, оставаться верным, что бы ни случилось, быть христианинами, быть верующими людьми, и уповать только на нашего Бога. И тогда Господь будет наша защита, и будет охранять наши семьи. И где бы ни было, что бы ни попросим, во имя Его Он даст нам. Почему? Потому что мы Его дети, Сейчас такое время, друзья, испытывается вера наша, испытывается наша вера. Как мы верим нашему Богу, чтобы не случилось, что написано и бесы верить и трепещут, но мы должны верить правильно, и тогда Господь нас благословит во всем. Мы будем сейчас молиться нашему Богу. Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь нас Благословил дальше и устрелял, хранил, оберегал, потому что сейчас очень такое, что мы должны быть всегда. Выходим из домов, молитесь. Выходите за двери дома, молитесь. За руль садитесь, молитесь, друзья. Молитесь постоянно. В свободное время молитесь. Это нужно. Это нужно, сопровождайте молитвой, ваши пути, где бы ни молитесь. Потому что Господь хочет, и тогда охрана Божья будет с нами. Тогда Бог будет нас охранять везде. Потому что мы с Ним, мы его дети. А не так, чтобы делаем мы свои дела, как хотим, а потом, когда надо, о Господи, помоги. Нет. Бог в нас, Он наш, который живет в нас, и мы с Ним. За помощь нам Господь.